Короче, пасеки собираются на обус. Одна сумочка, вторая сумочка. Ну, чисто немного ни, ни мало, потому что мы едем всего лишь на 5 дней. Я постараюсь оттуда много чего поснимать. Поэтому... mam takie pytania, no, nie, nie duże i takie lekkie Ja nie wiem, czego ja nie tego nie nauczyłem Ja zawsze jednego ja uczył, uczył wszystko to tam Plagiat, e, e, patent, to wszystko A ja do niego przychodzę i mówię A co to jest licencja wyjątkowa? Wyjątkowa Ja, ja tak, nie no. On taki, no kiedy Pan nauczy coś? to Kiedy przyjdzie? Он уже манообуз, на ты в тем втор gotcha. ⁇ Он говорит, ну, до марта в банне еще еще пять раз, ты еще может Ну, и первый раз, когда ты дошел до него, ты ты там мне дал. Я не... Я... Ты вообще этого не знаешь. Я имею право я oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no. <laughs> <laughs> не имею практики. Где имею право 10 ехать километров. Доброех! Намерада! Целый Нет, я не. не, не, не. <laughs> а ты не кирова? Нет, нет, не, не. Короче, мы остановились на заправке ah. на так что такие дела? Едем вообще нормально, я не знаю. Километров 140. Так что нормально, скоро уже будем на месте. Правда, мы не знаем, что мы будем делать, потому что автобусы все очень опаздывают. Вам передают привет, друзья. Все, ладно, давайте, здоровый детский. Пилять милый, сейчас я покажу свой момент. Это так он Тут у нас телевизор, зарядок, но у нас даже тут чайничек есть с чайлёчком, но чайлёчка нету, конечно. Тут нормальные, кстати, кровати, два матраса, а тут полотенца, двое полотенц, э, светильники, не знаю, нормального а движуха, полотенце, одеяло, все есть. Вешалки есть, нет, вешалки такое-то. Это туалет, сейчас я вам его Покажу. Душ обычный, ну чисто по стандарту, ну нормальная. Такой у нас нормальная отельчик. Так, сейчас у меня что качество не настроилось, вот оно. Ну вот так визуально наш номер, который нам попался. Картина у нас висит, шкафчик, да, тоже есть. Два стульчика есть. У нас вот колонка какая-то непонятная, типа радио и колонка. Я не знаю, зачем она тут стоит. Ну, зачем-то она тут стоит. Так, у меня там вещи лежат. Сейчас я вам покажу вот этот шкафчик. Ну, там тремпеля такое, ничего интересного, в принципе. Ну, хорошо, что есть шкафчик, если надолго приезжать сюда, то это тема. Вот наш вид с окна. Такая вот тема. Это мы сейчас на четвертом этаже. Чтобы вы понимали. Такая вот. Ну тут правда некрасиво вот это заброшенное здание, недостроенное. А вообще вид классный. Мне вот эти елки вообще так нравятся, особенно если снег на них, это вообще такая бомба. Скоро будем идти кушать, я вам покажу, как там вообще что дают нам похавать. Посмотрим, что будет. Начало. Слышишь, куда Давай. ты трогаешь, Алё? Это, Не короче, дридж какой-то маленький, это, это, лично, а это моя, моя. моя. а Да, а что нет? Ты же против? Ты ну все. Видите, блогером блой, быть это, ты, ты это ты плюс. Да. Конечно, я полностью с тобой согласен, как скажешь. Как скажешь, Вид? так Вид? и будет. Короче, мы идем хагать. День добрый. Ладно, я сяду сюда, к тут Алина, ладно. Добре. А где еда? А сам, самим надо набирать? Не знаю. Одно место.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 и сладкий, и не сладкий, не сладкий, не знаю, не могу зайти. Когда есть пирожный, есть пирожный. Есть еще, конечно, пирожный, как у Стэмпиона, наверное. Но я еще не пробовал. Я скоро попробую. Поднимаю, конечно, у тебя с королевской. <связь> Я Короче, обед у нас какой-то был не такой, как нам обещали. Обещали, что у нас будет All Inclusive. А у нас просто нам насыпали все сами. Суп насыпали нам. Второе нам дали. Такой бред. Там еще стоял салатик какой-то и пирожный. Ну, вот эти пирожные я все в номер взял чисто. И все типа. И компот еще у вас был, и вы могли типа там себе еще этот, э, как он называется, чай сделать. Или кофе. И все, типа, ну какой-то он инклюзив. Это бодяга какая-то. Конечно, я полностью с тобой согласен. Короче, сейчас будем идти на собрание. Нам там все будет рассказывать, где взять этот оборудование для лыж. То есть вот третий десятый, будем, короче, обсуждать. Я, наверное, по постараюсь записать. Так что... Ставлюсь кадром, такой лифт бомбовский, тут его рукой надо открывать. Какая тема? Так Песня бхач по Пока. Конечно, я полностью с тобой согласен. Едем забирать. Как они называются? Лыжи. Лыжи. Спшан. Так что такие дела. Все хотят, чтобы их снимали. Всем так нравится. Вот это моя банда. Смотри, смотри, все хотят тоже, чтобы их поблок. О, кто это с украинскими номерами приехал? Кто с Киева приехал? А кто с Киева приехал? А, так это Вика приехала. Смотрите, прикол. Сейчас, ты погоди. Украинские номера. Украинские номера? И украинские, глянь, глянь, украинские номера. И украинские девочки. Украинская я. Вот это банда. Так и живем. 130 и минут. Ого, это наш? Бомба. Ну, спроси. Улыбайся, мы на канале. Банда, банд, бандос пошел. Наши кентярики. Блин, Вика своими волосами все испортила. Конечно. Пробозите влогера. Братик. Братик наш, да? Вот девочки заняли алерку. Ладно, они жесткие, я не буду там сидиться. Польская. Фу, сейчас снимать себя так не надо. У меня рука трясется, но у меня есть уже штатив. Так что первый этап пройден. И я решил не снизу снимать, потому что никому не нравится, когда я снизу снимаю. Ну, мне так удобнее просто. У меня рука тогда так не трясется. А так, в прикиньте постоянно, на ровной ровные руки, вот так а идти снимать. Так и офигеть можно. Поэтому я и вигеваю чуть. О, уже горы какую-то видел, сейчас я покажу ее. Тут лед, правда, я сейчас могу свалиться. О, нарисовано, людям нельзя, а мы идем. Опа, первая гора, погнали. Ну, я не знаю, мы, наверное... А мы на этой, да, будем кататься? Да? да? Да, мы на этой горе будем кататься, походу. Или, не знаю, или там есть другой остров. У, все среди церква. Или кощел я не знаю, что это. кощел это типа в католику А церковь это? Церковь. Это в православных. Короче, я не знаю религию, чтобы никто не видеть. Я ничего не буду говорить. Фух. Какие дела? Ну, тут красиво, конечно. Вид такой классный, вообще ярко. Мне все нравится. Пока. главное, ну, еда, если пол-инклюзив бы была. тут вот вообще не сильно я наелся. Там было там была отбивная одна с мяса и все. Или будет Шу! Смотри, какая горка яркая. Шу. Ого, что мы на ней будем ездить, я не знаю. Мне кажется, мы на той маленькой будем ездить. Потому что это это уже жесткая горка именно. Блин, она яркая. Да, жесткая, конечно. Ладно, мы будем с на этот брать. Ну, типа, лыжи вся фигня. Это жесть. Только нарты. На Только нарты. Не ищи на нарте на сноборде. Только нарты. На Сноборду не пожиша. Че благодати тут типа все расписывались. Кто тут был. Тут, наверное, какие-то жесткие типы были. Кто там. О, все из 2012. Смотрите, вот это тема, братики наши и сестрички. А ну давайте мы тоже, а мы как уезжать будем мы напишем? О, Не ну жестко жестко. О, ну Павел какой-то здоровый поближе. Привет всем со Светлогорска.